Добрый день, уважаемые радиослушатели, телезрители. Это те, кто будет видеть нас на канале э, YouTube, на Facebook, куда мы обычно ставим все наши программы. Э, программы это идут у нас не только в радиоформате, несмотря на то, что э, мы это э, интернет-портал радиоцентра Сангейт. сегодня 31 декабря. Сегодня буквально вот через несколько часов начинается... Или, точнее, вступает в свои права 2016 год. Хочу представить э, свой астролог, известный на территории Молодость моя Белоруссия, не так давно, 25 лет примерно оттуда, Василина Мицкевич, э, руководитель школы, в преддверии Нового года, что год грядущий нам готовит, так скажем. Василина, здравствуйте. Здравствуйте наступающим всех. У нас в Беларуси сейчас время нарезки салатов. То есть мы считаем уже оставшиеся часы и последние там огурцы дорезаем. Mm. И разговоры только о том, каким будет следующий год. Все, что было в прошлом году, мы обсудили. Уже, уже сделали выводы и ждем, что же будет дальше. На самом деле год будет довольно тяжелый. Точка, точно то, что нам говорит астрология страны. Итак, приступаем. Ну, во-первых, хочу сказать, вот вы привели пример, Мы разделились на два полушария, западный мир, восточный мир, на самом деле приезжать друг к другу в гости очень полезно, а у нас развито больше правое полушарие, у вас левое полушарие, и ездить туда-сюда, это работать, работать над своим мозгом, над тем, чтобы лучше работали мозги, поэтому не надо разделяться, надо больше путешествовать и больше общаться. Тогда и... никакого разделения и конфликтов по этому поводу тоже не будет. Давайте объединяться. Давайте, давайте объединяться. Давайте дружить семьями, домами, городами и странами. Да, да. Между прочим, это очень актуально. 2016 год. Там зашкаливают показатели межнациональных браков. То есть браки, да, причем приходится как традиционно август-сентябрь. Именно межнациональный. Поэтому э, это очень актуально на самом деле. В человечестве заложен инстинкт самосохранения. Нужно обновлять свои гены и улучшать работу мозга. Поэтому... Породу. Мы друг другу тянемся. И это очень хорошо и полезно. Ну давайте тогда уже перейдем к Америке. Давайте. Ну вот давайте. А вторая половина года очень серьезная. У вас же там выборы как раз а, в ноябре пройдут. Ну там получается первое затмение вроде бы и в начале года, но все равно оно связано с американским выбором. Опять-таки именно с американским выбором в первую очередь. Вы имеете в виду выборы, выборы президента? Да, конечно. Но выборы именно, президента к концу года. А вы говорите о затмении в марте. А затмение уже мартовское будет влиять на эту ситуацию. <народные> угу. <народные> какую сторону, <историка>, простите? <народные> <definition> очень, <hotline> очень положительно скажется на всех женщинах, и особенно на тех женщинах, которые пытаются влиять на ситуацию в мире. А, но у вас же есть кандидат, женщина, так вот, конечно, это ее затмение в первую очередь. Да, в общем-то, и не одна. Но... Ну, я <народные> знаю, кого вы имеете в виду, но. Да. Ну вот именно о Хиллари Клинтон я говорю, конечно же. У нее сейчас там, наверное, отрыв все-таки от, от лидера гонки предвыборной. Но я думаю, она его догонит. Именно благодаря влиянию этого затмения. Но и вообще на фоне этого затмения, возможно, в Америке всплески такие феминизма. Женщины будут проявлять такую сверхактивность во всем лезть и в политику, и во власть. И у них будет все удаваться. Но, в общем-то, и опасность для женщин есть. Возможно, покушение на женщин. Поэтому нужно соблюдать осторожность и стараться не лезть на рожон. Я, я сторонница, конечно, я не феминистка, я сторонница именно того, чтобы женщина больше дома времени проводила. Но все меняется в нашем мире. И вы, американцы, между прочим, первые вступите в тот период, когда начнется матриархат ваша страна будет первой. А мы уже за вами через значительный промежуток времени. Так ага. что дать можно о том, чтобы женщина сидела и занималась своими делами, но это не так. Постепенно мы будем идти к этому. И вы придете первыми. Ну хорошо. Так, вас. Да, нет, почему? Я, я все принимаю так, как оно есть. Мы же часть программы, мы с вами уже не первый раз встречаемся. И мы уже знаем, это радиослушатели, может не все знают, те, кто нас не слушает. Они не знают, что мы часть программы оттуда свыше, правильно? Совершенно согласен. Да. А хорошо. Скажите вопрос, наводящий. Угу. Каких-то глобальных событий на территории Соединенных Штатов неблагоприятных, естественно, не предвидится, я так понимаю, в 2016 году. А, ну, мне, конечно, не хотелось чтобы людям настроение. Но, видите, я обязана а что на территории э, Соединенных Штатов прогнозируется очень большое количество техногенных катастроф и климатических аномалий. И я даже посмотрела по картографии, когда и где, что будет проходить, чтобы предупредить именно Нью-Йорк и именно Чикаго. Именно Нью-Йорк и именно Чикаго? Я смотрела именно эти два города. Ну, и... Пристрастный, пристрастный такой. Я понял. Ну, поведайте нам тогда. Но и в целом, конечно, Америку я тоже посмотрела. Очень тяжелый будет август и сентябрь. В конце августа такие серьезные пожары в Калифорнии. В этом году Калифорния горела, но в следующем году еще больше. Там приходится такой короткий период на конец августа, 20 числа августа. Вот пометочки я сделала. Начало сентября конец сентября. То есть вот, вот в этот период очень сильно не повезет Калифорнии. У нас, знаете, говорят про Елоустонский вулкан. У вас, наверное, тоже его побаивается. Вот только вчера на эту тему я беседовал с моим э, приятелем. И как раз, да, упоминался вот этот самый вулкан. Потому что считается, как бы, что это чуть ли не ядерный реактор, который может вот-вот-вот-вот куда-то. И последний раз такого подобного рода, скажем, извержения привело к всемирному потоку. Надеюсь, uh -huh. в 2016 году мы этого не увидим. Проверила. Проверила все, что там проходит. И я не увидела этой ситуации и Нет. в семнадцатом году, так что пока насчет этого вулкана можно быть спокойными. Так, хорошо. А так все-таки аномалии, вы говорите, да? Да, да. А, вот Калифорния, а что еще? Середина, центр, все центральные штаты. Так, где я выписала, конечно же, Техас, Оклахома, Канзас, Небраска. А, ну, На них сваливается большое количество всяких аномалий. Аномалии? А, вы а, Природные аномалии. Природные аномалии. Я сейчас поподробнее расскажу на примере mm. Нью-Йорка, чтобы вы представляли. А, вот выделила начало февраля именно для восточного побережья Соединенных Штатов формируется какая-то природная аномалия. Что это такое? Это атмосферный фронт, в котором происходят резкие перепады, давление, ветер меняет направление. То есть это скорее всего и сильный мороз будет, и снегопад, и метель. То есть какая-то именно природная. Но Бывают два фронта, сталкиваются друг с другом, и между ними образуется такая очень опасная, заряженная электричеством область. Вот эта область попадает на постон сначала, он первый всегда попадает под удар, а потом на Нью-Йорк в первых числах февраля. Я даже выделила период с 5 по 8 февраля. 8 там прямо через Вашингтон ходит. То есть, чего э, можно ожидать, кроме погодных аномалий? Э, риск э, чрезвычайных происшествий на энергетических объектах. А потом у нас этот период как раз попадает на всплеск терроризма. А, то есть, э, опасность, террористическая угроза в это время есть. Причем, на этот период приходится теракты террористов-смертников. Вы говорите о том, что первые числа начала февраля, это вот именно в дополнение к этим погодным да, приятностям да, да. будут еще, возможно, какие-то террористические акты да, в начале февраля. Не, я не делаю акцент именно на террористических актах, потому что еще опасность ну, техногенных катастроф у вас высокая. То есть нужно учитывать, что есть какие-то энергетические объекты в радиусе действия вот того же города Нью-Йорка, там может быть 200 километров. То есть там что-то может тоже сработать. Ну, минимум, может быть какие-то там поломки. Но есть и другие опасности. Именно то, что будут выбросы каких-то химических веществ. То есть это, это какие-то заводы что-то у вас есть, химия, я не смотрела, конечно, производство, у меня не было времени, какие находятся производства, но акцент именно на химическую промышленность и на атомную промышленность. Но ну это... и, конечно, любые энергетические объекты. Простите, это не такие, какие-то масштабные, типа, вот как было 11 сентября, а просто какие-то локальные, да местные, неприятные, но они будут ликвидированы и последствия за собой не повлекут каких-то достаточно серьезных. Жертв, я, это, я думаю, когда э, тысяча человек, допустим, надышится ртутью какой-то, ну, для меня это выглядит серьезным. Насколько нет, серьезно это выглядит для вас? Нет, нет, я как раз хотел узнать именно масштабы по вашим, скажем так, прогнозам. Но год довольно серьезный, поэтому довольно. я думаю, что есть место и как минимум одной масштабной территории Америки э, какой-то аварии. Вот в первых в начале февраля месяца, да? А, ну, я выделила а... именно этот период и выделила еще э, август. Угу. Угу. А... В августе, в августе и, так 20 числа октября тоже выделила специально да, для вас. А вот они мне все не нравятся. Именно для Соединенных Штатов. Но для Нью-Йорка именно для Нью-Йорка, начало февраля. Mm -hmm. Mm -hmm. Я понял. А, хорошо. Это вот то, что связано с какими-то процессами техногенного плана а, и то, что связано с погодными какими-то условиями. Mm -hmm. а, да. Одну вот. хочу вещь по терроризму сказать. Mm -hmm. а в это же время, просто именно в этот же период, в начале февраля, на нашем полушарии, на нашем в регионе Афганистан-Пакистан обостряется обстановка. И я уже прослеживала там, в прошлое заглядывала. Все время восточное побережье Америки реагирует именно в тот момент, когда обостряется обстановка Афганистан-Пакистан. Я думаю, что для восточного побережья опасность именно там. Не Ирак, Сирия, Турция, там, либо что-то еще, а Афганистан, Пакистан. То есть вы все время синхронно как-то взаимодействуете mm -hmm. на планетарном уровне. Mm -hmm. Поэтому как-то вот обратить внимание на личности именно из этого региона. И на период, когда там обострение, тогда и у вас опасность. Именно на восточном побережье. Mm -hmm. Окей. Okay. А что касается Чикаго? А вот для Чикаго сейчас там вообще серьезная будет ситуация. В затмении проецируется на Чикаго Плутон. Ну, для астролога это очень серьезная такая ситуация, когда город не один раз попадает под какие-то неблагоприятные ситуации и природные какие-то аномалии, и в то же время техногенные катастрофы, есть опасность. Весь штат не выделил именно город, а в городе аварийных ситуаций будет намного больше. И это период возле самого затмения, это март. То есть у нас затмение 8 марта, 9 марта у нас. А как раз вот этот период до и после затмения. Это Чикаго. Но и в течение года, я смотрела, проходит периодически именно через Чикаго. Такое впечатление, что какая-то активность в городе, негатив какой-то начал проявляться. Уже прямо вот сейчас. И целый год, 2016, с переменным успехом. И в августе, я смотрю, он реагирует. И в феврале... 10-11, вот я пометила. То есть вы можете поискать, я буду ежедневно выкладывать ситуацию, и вы будете смотреть, как что движется к Чикаго. Это будет очень хорошо видно, если вы будете смотреть каждый день. Вот идет опасность, вот она подходит, вы ее ждете. Вы уже знаете, как себя вести. То есть нужно понимать, что не надо этого бояться, нужно просто не релес как я уже говорила, соблюдать технику безопасности на предприятиях, не отправляться в путешествие, когда гололед сильный или снегопад. То есть нужно быть аккуратнее, беречь себя, беречь свою семью. Ну, и я думаю, что, со стороны мне, конечно, сейчас невыгодно, чтобы все начали заниматься предотвращением катастроф, потому что... Иначе не будет видно, ну я так цинично говорю, не будет видно, что я прогнозирую и как это работает. Но отдельные личности, радиослушатели будут знать, как, как, как себя вести в определенный период. Mm -hmm. Ну и в целом по Америке ситуация мне не нравится именно по, а, по природе, по, по количеству климатических аномалий. В Калифорнии, в центре. А восток все-таки помягче, но там м, по одной может быть вот именно такие яркие ситуации, яркая катастрофа какая-то, может быть большая даже, действительно, м -м, тишины не будет. В этом году тишины нет, нет. Хотя я вот только перед передачей посмотрела, э, у вас там торнадо гуляют, тоже, тоже напряженное время уже пошло. Uh -huh. Ну и кроме погодных аномалий, август очень напряженный в экономике. А что с экономикой? Вы имеете в виду в целом по стране, да, по Вообще, я думаю, что время подходит к мировому кризису экономическому. И Мне казалось... начало кризиса. Нет, это серьезный. Это серьезный такой момент, когда э, все перевернется с ног на голову за период с августа по октябрь. То есть, то есть это до, до конца июля можно жить спокойно, а в августе мы так скажем. Я думаю, что вы, когда начнете подозревать, что что-то не так, вспомните передачу, и радиослушатели там тоже вспомнят то, что я это говорила, и начнут стелить... Подушку безопасности.